О, май, еще раз Клаш Рояль. Мне просто нечего было записывать. Бро, Старс Танки мне немного надоели. Но по Танкам, скорее всего, завтра. Ну, в следующем ролике сделаю. Конечно, я сейчас записываю в 10 или в 11 утра. Но выложу в 19.30. Ну, в общем, сегодня мы будем играть в на кубки. Мне надо добить 11 арену. Играем. Да, кстати, не забудьте подписаться, подписаться поставить лайк и включить колокольчик. Один раз повторяю. Я много раз повторить не буду. Я вот тут не собака, чтобы постоянно говорить. Кстати, знакома, а то чувак. Ой-ой. Так. Так, минус дракон. Блин, что ты тварь, не пройдешь. Нанес урон. Окей. Ладно, потрачу. Вот видите? Видите? Пример гениально. Это гениально. Мои одноклассники, у которых... Того... Большие арены говорят, где я так научился играть. Я им отвечу, что сам научился, они не, не верят. Бип-бип! Блин. Ладно. Хоть как-то задержали. Сейчас самое главное от принцессы избавиться. О, еще местную шелупонь вынесли. Хе. Угу. А этот чел знал, что он чел? Отказать ему ты чел? Ладно. С две минуты идет ролик. По тени можно определиться, куда идет направление. Мне друзья рассказывали, они шарят во всем в класс рояль. Надо как меня грамотно вынести. Но у меня постоянная дефа. Тайна <свас> По поводу того, что я, типа, буду делать клан в Clash Royale. Нет, такого нет, будет. Потому что мне нафиг не нужно. Еще геморрой с Clash Royale. Мало мне брал Старса. Видите, морально басать же надо. Если кто-то играл против меня, то извините. О, -о, -о. а вот это то, что не надо. Посипки, пасипки. Ничего себе, ничего себя я сейчас не могу выговорить то что я говорю короче говоря я поиграл майнкрафт правила ютуба ну ладно хотя когда я снимал короче говоря я играю майнкрафт я просто открывал рот под это ой-ой-ой ладно встретимся когда я буду близок в общем того я даже дош... мне ой видите 3375 мне надо последний этот раунд выиграть и все блин на давайте пойдем вот. блин блин блин блин блин блин блин блин и честно как-то жутко играть вот свои ведьмы ходят на ну, нахрен не пройдете Блин, щекушка лает. Не спрашивайте, как она лает. На нахрен. А, я понял. Против меня какой-то перекачанный играет. Прошите, как я понял это. Посмотрите на уровень просто. Дегенерард против меня играет. скорее всего не дойду до 14 арены Но у него даже карта не у, де, у него даже этих карт просто она нет ставим мою гениальную проходку которая гениальностью не блещет. Блин, опять уходит. Допустим, темного принца. поставил сюда. Сейчас он что-нибудь тоже поставит. А, стражей. Так. Гениально. Ну, три раза нанес. Нормально. Просто дрожусь. Куда полез? Этот... Это даже не учиться на своих ошибках. Блин, блин, блин, блин, блин. Ну нахрен? Вс. под контролем. Мы не даем ему дать урона. Блин... Чики не рад, полный. Чки не рад. Блин, а зачем? Я дебил. Это подтверждаю. На нахрен? Обязательно такому дауну курицу дадим. Обязательно. И мне еще минус 27 кубков выдали. Короче, тут появились дауны, которые мне все помешали. Ладно, я еще что вам... Я еще что на монтаже добавлю, что я дошел до 11 арены. Или просто расскажу в следующем ролике. Ладно, всем спасибо за просмотр. Всем пока. Все же у меня получилось дойти до одиннадцатой арены. Ладно, всем пока.